Да уж, блин, таких приключений у меня еще никогда не было. Вампир, тебе вампир скирнуть? Эй, вампир чего ты ешь маленьких детей умнику <свят> умный в гору не пойдет умный гору обойдет так что мы идем в обход Хотел сесть в самолете в окне. На ягодку Как же это круто? не... Понял. Понял. Понял. Понял. Понял. Понял. Понял. <laughs> <worry>. Come <intimacy noise> Listen куда собрался братан кататься на сайт по морю просто очень жестко здесь даже при самом небольшом ветре такие волны, что стоять практически невозможно и очень сильно отличается от катания по реке Не, не, не. а если я упаду? <свес> а я не знала, что у нас половина такая боязная. Что это за волосатое стекло ты ешь? Такая лота. Вообще это чувство. Вот это, блядь, водоворотик. Такая же. Это я она... Надо кормить, Время кушать грибочки. я нашел в Москве богомола. Братцы, братцы, 12 месяцев. Не морозьте меня. Анютины глазки выглядят как глазки инопланетянина. Злобные такие.